Красноярские дорожники загружены заказами, да так, что ремонтировать главную автомобильную артерию города некому. Компании на торги не идут, из-за этого сроки работ сдвигаются. Требования к подрядчикам мэрия предъявляет жесткие. Оплата только по факту выполненных работ, то есть никаких авансов. Фирма должна быть мощной, на вооружении не менее 30 единиц специальной строительной техники. А главной у подрядчика должна быть лицензия на право работы с объектами культурного наследия, к которым относится мост. Без денег никто не хочет, первое. А второе, не все могут, а кто может, не имеет специалистов. Ранее интерес к ремонту коммунального моста проявляла абаканская фирма «Дорстрой». Она пыталась оспорить требования о наличии лицензии, но получила отказ. Требования о наличии такого рода лицензии, оно действительно должно быть, поскольку это объект культурного наследия. Многие владельцы 10-рублевых купюр, наверное, об этом догадываются. Вот. Ну, то есть все документы были представлены, и, естественно, мы признали жалобу необоснованной. Пока выходит, что Красноярск своими силами привести в порядок коммунальный мост не может. Эксперты считают, что подрядчик будет иногородней. По последним данным, томские дорожники проявляют интерес к аукциону. Но эксперты Федерации автомобилистов России считают, что подрядчики не найдутся вовсе. Ведь на мосту придется заменить деформационные швы, которые нужно изготовить по спецзаказу за рубежом. И времени на это не хватает. Придут, наверное, к такому же методу, как это было над основным руслом. Сплошным ямочным ремонтом. То есть, грубо говоря, просто поверху перекроют асфальтом. И будут надеяться, что хотя бы до универсиады доживет. Торги по выбору подрядчика запланированы на 1 июня. И максимум до 10 контракт должен быть подписан. По планам мэрии в этот раз ремонт коммунального моста начнется во второй декаде июня. Если, конечно, других сюрпризов не будет. Виталий Поляков, Сергей Кашин. Афонтова новости.